Так, всем привет, у меня немножко расколбас, поэтому, э, извините, если я сейчас вот так вот, вот расколбас у меня. Поэтому могут быть проскакивать некорректные фразы. Значит, ситуация, ребятки, меня просто бесит и разрывает, как тушканчика. Вот, э, знаете, бывает ситуация, что-то делаешь, и вроде бы классно сделал, и вроде бы хочется вот результат получить и уже запустить его, чтобы оно пошло, пошло, пошло. Но не тут-то было, тут есть какие-то сомнения, есть какие-то, ну вот, чувствую что-то не то понимаешь, надо бы посоветоваться. Опять же, результат, что быстро. Ага. Ну, у каждого из нас есть какие-то места, где мы можем с кем-то вроде бы как группа со да, где-то что-то учимся. Плюс-минус. Что здесь происходит? Ну, кидаешь в группу туда, да? Ну, вот у меня висит группа. И что? Варианты какие? Ну, тебе достаточно быстро можно сказать, ну, чувак, классно, молодец, сюда-сюда. Я понимаю, что, как правило, это для того, чтобы, ну, просто тебя поддержать. Потому что делать детальный разбор, ну, это нужно время, реально. А у времени у всех цветнот. Нужно зарабатывать деньги, кормить, кормить семью, улучшать, как бы, все, что вокруг тебя есть. бывает варианты когда прям отвечают прям детально прям ну тут другая зараза тебе пока ответят у тебя уже вопросы тебе уже дальше бежать надо уже третий седьмой пятый десятый вопрос ответили И, твою мать опять возвращаться к тому что уже вроде сделал вот дилема что как делать сразу забить и разместить, и мать его так потом переделать, ну, как, как правило, так и делаешь но ведь хочется, что резкость, нормально вот, но ведь хочется ж как-то вроде ну, это, это я понимаю во мне это перфекционизм в общем, вопрос в чем если знаете, как вот, как вот вы, то знаете, как вы справляетесь с этими ситуациями, когда вот вроде бы сделал и обратную связь и так далее. А, ну да, конечно, на самом деле, вот вспомнил, блин, есть ответ. Есть тренинги, блин, всякие семинары, YouTube есть, есть Google, блин, но на тренинги, блин, и коучи всякие, извините, денег надо. Они у каждого начинающего, они есть, да? Ну реально. Ну, Потом с этими э, поисковыми системами. Да туда, блин, сука, залезешь, как в том анекдоте. Пришел за сам ушел с подводной лодкой. Через трое суток. Вот, я к чему вспомнил. Если есть какие-то варианты ответа, как с этим поступить, ну, плюсик поставь хотя бы. А в идеале, в идеале, ну, кинь себе в группу с ним, блин, может, там кто-то знает, как с этим, какие-то варианты есть. Может быть, глядишь, в общем, усилиями найдем, как ускоряться. Вот, это один момент. Да, и, кстати, вот как с традиционным, подписывайся ко мне в группу. Вот с такими вопросами ко мне не надо. Вот если надо, или хотелось бы, да? надо, не люблю это слово. Хочется быть более недомичным в камере, да, увлекать, завлекать, порать иногда, да. Это ко мне, это пожалуйста, там вот найдете в ВК, в Инстаграм, подписывайтесь. А, и у меня есть еще одно маленькое, громадное, кайфовое преимущество. Я пока вот так вот не загружен, и еще корона не вот такая. Ко мне можно достаточно оперативно обращаться. Вот есть какие-то сомнения, что-то вот колбасит. Давай вперед, есть телефончик, WhatsApp позвонил, потому что сидеть, вычитывать. А, я же тут переход хотел сделать. О, вот вопрос, ускоряться. Ускоряться, то как забыл. Ну ладно, бог. Вот. Поэтому ко мне давай, звони, пиши. Но вот тут есть одно маленькое преимущество. Если я вот так открыто приглашаю, да, то я понимаю, что вы ко мне не приходите. Мне не надо вас качать. Что у вас болит, что не болит. Пришел с проблема. Значит, есть вопрос. Значит, быстро взяли, проблему разобрали, посмотрели, что с ней можно сделать. Дал как это делать блин, вперед, с песней. Ну, соответственно, вопрос, да, а что, что насчет денег-то, мы же начинающие, денег-то немного, да. Вот, ненавижу это слово, как его, о, Господи, выскочила головы, ну, когда сколько, да? Donation. о, вспомнил, Donation. потому что, когда мне говорят donation, честно говоря, меня это просто в ступор ввергает, это тоже отдельная тема. Если хотите про донейшн, я расскажу свою точку зрения, сейчас не буду. Короче, Давайте так, вот 55 рублей консультация, не холодно, не жарко, пол пачки сигарет, пол по чашки чая. Есть желание больше? Не вопрос. Ну, 55 рублей кинь мне, я буду сейчас, Я буду понимать, что я не просто так потратил свои, там, вложил 15-20 минут. Так, что-то я затянул, возвращаясь к основному вопросу. Когда? Что-то колбасит, хочешь быстро ускориться где как быстро узнать получить обратную связь вот основной вопрос этого маленького видео и того что я там напишу еще внизу все ребятки с вами был желтый мужик надеюсь у меня все записалось пишу с первого дуба переписать не хочу все пока п.с. я не помню говорил нет у меня есть идея а вот как я готовил этот быстренько пост как она у меня возникла от идеи до вот этого видео я попробую сделать маленький алгоритник этого тоже можно писать. слушай столько предложений короче тогда если это интересно то алгоритм плюс то есть отдельными отдельными комментами все пока с вами был желтый мужик в любом случае ко мне давайте если есть вопросы отключаю кидрение фени остановить запись пока